Привет. Это самая завершающая неделя курса, модуль, посвященный управлению маркетингом. И это модуль, который создан для роли владельца компании. То есть на протяжении ближайших пяти занятий мы будем говорить о маркетинге от глаз или от лица в сознании топ-менеджера или владельца бизнеса который ставит задачи маркетологу, нанимает маркетолога, принимает зачастую самостоятельно какие-то крупные финансовые решения, определяет вопросы бюджетирования долгосрочного. Вот, в общем, мы в этой позиции будем находиться оставшиеся пять занятий. И точно так же, как и в прошлом модуле, который был предназначен для маркетологов как личности, как для профессионалов, на этой неделе я не смогу описать Весь спектр того, что нужно делать, что нужно знать для того, чтобы быть профессиональным а, заказчиком маркетинга либо внутренним внутри компании, либо профессиональным заказчиком маркетинговых услуг а, снаружи в рынке. Я хочу рассказать про ключевые моменты, которые являются наиболее важными для тебя на сегодняшнем этапе развития. А, то, что как раз подходит под вот, смысл суммы, да? какие-то ключевые важные моменты. И вот здесь я как раз хочу, к сожалению или к счастью, но прорекламировать себя как консультанта и сказать о том, что если тебе этого будет недостаточно, пожалуйста, напиши свой вопрос мне письмом в социальной сети, где угодно, потому что, возможно, здесь уже может потребоваться какой-то дополнительный консалтинг. А, возможно, я смогу ответить просто на этот вопрос парой предложений, и этого будет достаточно. И это послужит для дальнейшего расширения курса и дописывания каких-то дополнительных уроков. Но так или иначе мы остановимся на ключевых моментах, важных для владельцев компаний. Поскольку курс сумма маркетинга предназначен для микро и малого бизнеса, первый урок, с которого мы начнем, это как выстраивать маркетинг с нуля, если его в компании нет. Я, по-моему, уже говорил это на курсе, что на самом деле не бывает такого, что маркетинга нет. Бывает такого, что маркетинг вообще никак не управляем, и он сложился хаотическим образом. Но если у бизнеса есть хоть один покупатель, который откуда-то узнал, даже если это, не знаю, там, папа основателя, и что-то купил, то это значит, что маркетинг есть, просто им не управляют. Вот вопрос, как делать этот маркетинг осознанным, как устанавливать его на управляемые рельсы метафоры две пересекаются, не совсем верно. В общем, как делать его живой, растущей, активно растущей системой? Если вот ты, допустим, владелец бизнеса, у тебя пока нет наемного маркетолога, и, в общем, управления бизнесом тоже никакого нет. Есть там сайт, и а, ты с шником платишь 30 тысяч рублей в месяц. Ну, в общем, первое, с чего я всегда начинаю как консультант, и то, с чего тебе рекомендую начать — это отвечание на вопрос «кто мы?». Это был как раз пункт вот, систематизации маркетинга, да, вот, к нему надо вернуться и именно с него начинать. Это буквально такая владельческая психотерапия. Тебе нужно разобраться, кто ты такой, почему компания именно такая, почему она по трейси вирсима больше про product leadership, а не про операционное совершенство, почему ты не можешь работать с одним типом потребителей, но зато тебе нравится работать с другим типом потребителей. Вот весь этот спектр вопросов — это то, чем надо озаботиться до того, как настраивать маркетинг. Пусть это даже не будет прописано в виде какой-то жесткой бизнес-стратегии или еще чего-то подобного, но тебе нужно уметь на эти вопросы отвечать. Следующий шаг, который у тебя должен быть сделан до систематизации маркетинга, с моей точки зрения, это все-таки бизнес-стратегия. То есть если у тебя нет стратегии на следующий год или на этот год, именно с точки зрения бизнеса, то есть каких результатов финансовых ты хочешь добиться за счет продажи чего и кому, почему, там, будешь ты заниматься снижением издержек или чем-то еще, какой то стратегический фокус. Если у тебя нет бизнес-стратегии, то систематизировать маркетинг, в общем, тоже довольно бесполезно, потому что маркетинг — это инструмент решения бизнес-задач. Если у тебя нет сформулированных бизнес-задач, если ты вот так вот мечешься хаотически, и затыкаешь дыры, то тогда тебе никакой маркетинг не поможет и просто не надо в него инвестировать а, на сегодняшний день. Сначала у, разберись а, структурно с бизнес-стратегией, потом переходи к маркетингу. И следующий шаг – это очень высокоуровневое, высокоуровневое бюджетирование. Сколько ты можешь ресурсов инвестировать в маркетинг из всего того, что у тебя есть. То есть у тебя на сегодняшний день есть компания, у которой есть определенная рентабельность на определенных типах продуктов. У тебя эти деньги уже куда-то уходят, а, издержки куда-то идут. Тебе часть заработанных денег нужно вкладывать в маркетинг. Неважно, это ресурс наймаркетолога маркетолога Или ты будешь это аутсорсить какому-то внешнему подрядчику. Тебе надо понимать, откуда эти деньги возьмутся. Если они лягут на себестоимость, то не, упадет ли у тебя, не упадут ли у тебя продажи из-за того, что цена станет неконкурентной. Если ты собираешься инвестировать из прибыли, то все ли у тебя будет в порядке с другими инвестиционными проектами и так далее. То есть вот на высоком уровне тебе надо понять. Я готов со следующего года или со, там, с завтрашнего дня выделять 10% выручки на маркетинг. 5% выручки на маркетинг, 30% выручки на маркетинг. Это очень сильно зависит от ниши, от сегмента, от рынка и от сегмента рынка. И правильной цифры нет. То есть типа сколько мне надо выделять на маркетинг? Никто не знает, сколько. Полезным для тебя может быть, если ты примерно поймешь, сколько твои конкуренты или другие игроки в этом рынке выделяют на маркетинг, и будешь целиться примерно в эти же цифры. В некоторых индустриях это может быть половина вообще выручки, уходит в рекламу и в маркетинг. В каких-то индустриях это может быть 10%. Тут нет правильного ответа. Поэтому начинать все-таки нужно, с моей точки зрения, если ты выращиваешь систему, с того что ты можешь себе позволить. И вот ты выделяешь бюджет, который ты можешь себе позволить, и говоришь, все, теперь я готов целенаправленно выделять этот бюджет на маркетинг. И дальше мы смотрим, сколько этого бюджета. По-хорошему, этого бюджета должно хватить на найм маркетолога. Если этого бюджета на найм маркетолога в штат не хватает, то тогда ты считаешь, что это бюджет на рисковые инвестиции и на производство, там, на рекламу, и тебе приходится бюджетировать свое собственное время как ресурс. Но его тоже надо считать в деньгах. То есть по-хорошему, я надеюсь, что у тебя бизнес устроен таким образом, что ты как владелец компании не просто вынимаешь прибыль, а у тебя есть зарплата, которую ты платишь сам себе, и которая учитывается в себестоимости продукции. И есть... Прибыль, в которой твоя зарплата не учтена из которой ты потом можешь что-то делать, в том числе и выводить ее к себе в карман. Но вот э, если это так, то ты когда бюджетируешь маркетинг, и ты понимаешь, что, блин, мне не хватает на найм маркетолога, начну-ка я это делать самостоятельно. Ты вот момент можешь посчитать. А если самостоятельно, то сколько мне всего нужно освоить, сколько это времени займет, и сколько я буду тратить на это времени своего рабочего или бизнесового. И ты видишь, что, допустим, 20 часов в месяц. И эти 20 часов в месяц ты тоже считаешь в деньгах. Ты понимаешь, что ты их не учел в бюджетировании. В общем, перебюджетируешь, адекватно считаешь бюджет. Ну и, в общем, по-хорошему должно сойтись, чтобы на маркетолога деньги были. Если на маркетолога вот, нет бюджета, даже маркетолога на ней, значит, тебе пока не надо заниматься маркетингом. Тебе надо заняться тем, чтобы хоть что-нибудь продавать начать нормально, потому что иначе это не бизнес, а самозанятость. И, в общем, к сожалению, тебе придется заниматься, развиваться как маркетологу самостоятельно. Но будем считать, что окей, есть первая возможность маркетолога нанять. Какие здесь подводные камни? Во-первых, если ты не очень супер рубишь в маркетинге, то ты можешь сделать такую вакансию, на которую не будут откликаться адекватные маркетологи. Там возникает, к сожалению, такое когнитивное искажение, связанное с таким самосбывающимся пророчеством. Ты думаешь, что маркетологи в рынке — идиоты. Ты делаешь такой текст вакансии, в котором адекватный маркетолог прочитает, что ты на самом деле не очень понимаешь, что должен делать маркетолог. И поэтому на эту вакансию откликаются только такие маркетологи, которых ты себе представляешь, и они подкрепляют твое убеждение об этом. Получается такой «confirmation bias» так плохо работает, и этот момент лучше расшивать на старте. Когда ты делаешь текст вакансии, лучше согласуй его с каким-то маркетологом, не знаю, там, с консультантом внешним, со мной в, в том числе. В общем, чтобы вакансия адекватно выглядела со стороны адекватного профессионала, потому что в противном случае у тебя ничего не получится. Адекватный профессионал хочет видеть, во-первых, что ты говоришь на бизнес-языке, во-вторых, что ты можешь адекватно говорить с человеком, который с той стороны говорит на маркетинговом языке. То есть он-то может перевести с бизнес языка на свой. Надо, чтобы ты со своего языка мог на язык маркетинга тоже переводить. То есть у вас должна быть такая вот э, возможность разговаривать друг с другом на двух языках одновременно. Э, что ты понимаешь, что какие задачи может маркетолог решать, какие не может что ты понимаешь, как именно ты будешь контролировать uh, эффективность и ключевые показатели этого маркетологи, какими они примерно будут, если ты понимаешь, что у тебя маркетинг не развит, то, в смысле, если у тебя маркетинг не развит, то ты это понимаешь, адекватный маркетолог тоже хочет это видеть, есть uh, или нет бюджета, который маркетолог сможет управлять или ему нужно будет таттара, вот этим заниматься, в общем. Это должно быть видно в тексте вакансии. И адекватные люди это в тексте вакансии видят. И если у тебя адекватный текст, то к тебе чуть больше шансов, что будут приходить адекватные люди. Другой способ — это нанимать молодежь с надеждой, что эта молодежь будет развиваться. Здесь есть проблемы, что у молодежи не всегда хорошо с системным представлением о развитии маркетинга. Поэтому такой метод тоже работает. Ты сможешь чуть-чуть подсэкономить, но тогда я крайне рекомендую нанятому маркетологу, в общем, тоже его привести на курс суммы маркетинга. Для того, чтобы он уже с твоим бизнесом тоже поработал, пройдя этот курс, выполняя домашние задания, получая обратную связь и накапливая свою собственную экспертизу и понимание того, как должен жить и развиваться маркетинг конкретно твой, в твоей компании. Наняв маркетолога, следующий шаг только — Вместе с ним нужно обсуждать конкретные KPI. То есть даже не только конкретные цифры, но и вообще какие конкретные KPI должны быть поставлены и измерены. С моей точки зрения, они должны быть связаны с, во-первых, с адекватностью и развитием низкорисковых инструментов, которые у тебя есть. А с другой стороны, они должны быть связаны для тебя, как для руководителя, с темпом тестирования гипотез. То есть у тебя не может быть KPI насчет того, сколько позитивных черных лебедей должен поймать твой маркетолог. На то это черной черные лебеди. Но совершенно точно можно хорошо работать с тем, с чем у тебя уже работали до этого. Ну или ты сам работал, и оно вот в каком-то виде есть. Сайт, не знаю, там паблик uh, ВКонтакте и контент-план. Вот KPI поэтому должны быть. И должны быть KPI по достаточному количеству гипотез улучшения низкорисковых и проверки высокорисковых гипотез. Вот как, бы, как минимум начать с этого. И, в общем, следующий шаг после постановки KPI — это уже совместное, опять же, с маркетологом и, возможно, с привлечением внешних каких-то людей, консультантов в том числе, заполнение бэклога по низкорисковым и высокорисковым гипотезам. Дальше маркетолог уже сам работает с этим бэклогом, возможно, вместе с тобой первое время, определяя, приоритизируя гипотезы, которые должны уходить в первую очередь. Твоя задача — контролировать именно темп. Также вместе с маркетологом важно, поскольку ты отвечаешь все-таки за бюджетирование, особенно на первых порах, чтобы оно стало нормально работать, вы вместе должны определить баланс in-house и outsource разработки или усилий. In-house — это то, что мы делаем сами внутри компании своими руками, Аутсорс то, что мы отдаем наружу. Вопрос, что делать внутри, что отдавать наружу, он ну, не самый простой. И вообще говоря, не все надо делать внутри обязательно. Мне очень нравится подход, так называемый, зон контакта, который предложил Клейтон Кристенсон, автор книги «Дилемма инноватора» и еще ряд других книг. Он говорит о следующем, что если мы возьмем какое-то подразделение или процесс внутри компании, любой, то с другими подразделениями или процессами он может быть связан двумя разными способами. Представим, что это подразделение, например, отдел маркетинга. Ну пусть это даже один человек. И другое подразделение — отдел продаж. Если отдел маркетинга и отдел продаж друг с другом обмениваются только очень конкретными сообщениями, очень конкретного типа в каком-то одном интерфейсе, ну, то есть, например, отдел продаж каждый месяц выдает отдел маркетинга какую-то статистику по продажам в какой-то конкретной порезке с какими-то конкретными там, аналитическими выводами. А отдел маркетинга в отдел продаж вообще ничего не передает, кроме того, что маркетинг лиды для входящие на телефон отдел продаж генерит. Я не утрирую, так бывает в очень большом количестве строительных девелоперских компаний то тогда зона контакта между отделом маркетинга и отделом продаж считается маленькой. Ну, то есть там как бы маленькое пятно вот этого информационного обмена. Если два, Значит, это маленькая зона контакта. Большая зона контакта — это когда два отдела почти переплетены между собой, когда маркетолог с продажником в курилке стоят, обсуждают там какого-нибудь клиента, когда маркетинг пришел к продажнику, спросил, ребята, а что у вас там нового с точки зрения взаимодействия с потребителями? Все это происходит не через корпоративную систему, а вот так вот на словах. Вместе давайте замутим какую-нибудь гипотезу, протестируем быстренько там за день. Вот какие-то такие происходят разговоры. Тогда между отделом маркетинга и отделом продаж большая зона контакта. То есть между ними нельзя поставить как бы, какую-то перегородку маленькую. Так вот, выделять в аутсорс рекомендуется те процессы, у которых маленькие зоны контакта с другими маркетинговыми или производственными процессами. А делать инхаус или оставлять ин инхаус рекомендуется то, у чего достаточно большие зоны контакта с другими а, инструментами. А, ну и естественно в том случае, если ваша экспертиза, а, ну, то есть твоей компании, твоей маркетологи, твоя, а, позволяет а, вообще это инхаус делать. То есть иногда мы что-то размещаем наружу, потому что мы вообще не можем сделать сами, ни на каких конструкторах, ни на каких сервисах. Просто отдаем наружу, потому что не можем сами сделать. Если можем сами сделать, то смотрим на зону контакта. То есть если у нас нет поисковой оптимизации, то контекстную рекламу в принципе можно отгрузить наружу. Если эта контекстная реклама требует внесения большого количества доработок в сайт, то может быть ее выгоднее делать внутри. Вот э, там есть ряд нюансов, которые нужно как бы, отдельно обсуждать. А, так или иначе, вот этот вопрос баланса ин-house и outsource и того, какие это влечет в дальнейшие э, бюджетные изменения, э, ты тоже обсуждаешь отдельно с маркетологом уже после того, как э, спланированы и оговорены KPI. И это может делать сам маркетолог и приносить к тебе на согласование, но это важно согласовать. И после этого ты занимаешься контролем тех результатов в том виде, в котором ты их обсудил с маркетологом. На этапе контроля, опять же, если возникают какие-то вопросы, адекватно это, неадекватно, фигню мне рассказывают или не фигню, если возникают такие вопросы, ты можешь, опять же, точнее, даже рекомендую это делать, искать, где не хватает твоих компетенций, чтобы оценить эти результаты просить их формулировать в том виде, в котором твоих компетенций достаточно для того, чтобы их оценить, обсуждать эти результаты, опять же, с внешними консультантами, либо с твоими коллегами по рынку, с твоими, там, друзьями-предпринимателями, которые тоже решают такую задачу. В общем, что здесь важно? Нельзя просто складывать это в стол. То есть если ты делегировал эту деятельность, то один из основных, фокусов внимания, тебя как руководителя должен быть именно на контроле. Вот как-то так мы занимаемся маркетингом с нуля. Наверное, самое важное, что я здесь тоже хотел отметить, что в этой последовательности мы начинаем с развития маркетинговой экспертизы внутри компании. То есть мы не можем, не имея маркетинговой системы, осознанной внутри, просто делегировать ее наружу, просто позвать какой-то агентство просто позвать кого-то внешнего консультанта. Это не будет работать. Практически никогда. Поэтому это нужно развивать внутри, начиная либо выращивать свою экспертизу, либо, что лучше, нанимая специально обученного маркетолога. Если ты еще этого не сделал, рекомендую начать в этом направлении двигаться.